Всем привет, друзья! Так, сейчас мы побудем немножко с курками. Глашейка тут убегает. Но смым все курки, конечно же, в помещении. Сходим с свинкам, сходим кроликам, покажем, расскажем. Все наши новости. Так, друзья, ну это наш свинарник. Ой, вот соломы на, э, э, на улице от Лего. Грубо говоря, дождь. Поэтому поселились мы своих свинок. Это на покрытие. Это два чуматика наши с Гомеля. Красавицы. Вот эта свинка уже закрупала меня, она нам просеяла. Проходы для... для, для самих понимаете. Животик уже. Переход одни сутки. Стоял срок 28-го, уже 29-го. Переход. Ну, будем смотреть, контролировать, как два часа ходим, смотрим производитель пылху можно вытрясать с него полетите друзья производитель да, да, да, да, да. обитель те обидели ну ничего ничего что покажи клык нема еще он там же растет ой твои его барян. Вот манья должна вот вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот и все вот-вот. Ну ладно, бог все. Красотульки, да, красотулька Красотулька, Ну уже более ручные становятся Видите, друзья, уже подходят Ну это мордастик Да, а, а, а, а. да, да Ладно, надо было на Новый год да, Не трогайте Не трогайте Не трогайте, ну, не трогайте. Ну, ладно. Вас не потрогали Господи, да боже мой, вас потрогать надо Ой, все, брык Потрогали чуть-чуть уже, брык. брык Давай, брык, брык, брык, брык брык-брык. Да, да, да. Так, пока одну чешешь, блин блинду сейчас зажо похватим. Ладно, все, уходим. А то есть я тут. Сухо, не голодная. Ну и что еще? Мне? Господи. вор, зер в салон. О, хватит. Так, ну что, кролиководство. Здесь мы уже посадили своего пацанчика. Я вам рассказывал. Минчанин, пацанчик, без зерна, без комбикорма. Только сено. Сидеть. Так, даже, друзья, я сам не видел, но были мышки. Ложил сюда траву, потом второй пакетик положил. Положил, знаете, вот между пенопластом и USB. Ну, вроде-то Так, нерадивые кроликовод. Аборт. Так, на два, на два дня раньше. Здесь у нас мертвые. Здесь у нас серебро родило 8 штук валите сюда Вали. Вали. все красивые все хорошо однообразно без всяких точек на лбу 8 штучек колобков все хорошо вот они такие касаются. 26 -го. переход один день ну это норма нормально так дальше что у нас здесь идет видите таких буйных уже отбил а эти не поднимают. так здесь у нас так это нужно убрать здесь у нас мертвые были не знаю, что как может замерзли. Ну, вода не замерзает, а они замерзли. Ну, а вот это родила, не нарвала ни пуха, ничего, а, прям на сетке. Ночью, как вы понимаете, я с ней здесь не сидел, заново все погибло. А, это прохолост, прохолост убрал, прохолостило. Нет, а, здесь а, Здесь э, нарушение пищеварения было. Э, забились, э, желудок забился, спасал, спасал, пришлось прирезать. И была с детками даже. Э, здесь прохолост. Как вы понимаете, я потерял 5 акролов. Шестой, пока смотрю, все хорошо. Вот такой я кроликовод, друзья. Э, из 6 из один только целый сейчас буду сидеть ждать когда у меня что-нибудь тут новое получится это очень печально так по малышам малыши здесь помесь здесь у нас один такой серебро вот он такой серебро блин куда тебе посадить вот такой красавец или красавица вроде красавица вроде мальчик Да, это мальчик нет это девочка девочка девочка она уже останется себе Потому что нужен что? Развод. Так, здесь у нас помесь, мясо. Здесь у нас помесь, мясо. Здесь у нас пацаны все. Этот идет сейчас на убой. Так, здесь у нас помесь, тоже пацаны. Девок вообще, дефицит. Здесь у нас вот три, а, тоже серебра. Получается из молодняка только у меня четыре маленьких крольчонка которым по 60 дней ну там уже около 70 так это мясо сейчас уйдет убой здесь у нас помесь тоже мясо серебро получается я практически все же свое реализовал из молодняка только 4 головы осталось самцы и мамка. О, мамка так, ну что хотелось бы вам сказать. В Беларуси э, различные мессенджеры смотрю, да и вы уверены, неважно, где вы живете в Беларуси или где, и встречаются такие любители э, пушных зверей, э, называющиеся зоотехниками э, по кролиководству. Не слушайте, в Беларуси таких э, кафедр или специализаций, или специальностей как э, кролиководство отсутствует. Поэтому только жизненный опыт, только время. Потому что начитавшись книг, поверьте, у вас с кроликами практически ничего не получится. Так, мы этого сейчас по башке треснем. Куда ты лезешь? Куда? М? Так, что еще хотелось бы сказать? Вроде бы рука набита, вроде бы йодом пропаиваешь, вроде бы и то, и то, и то. Ну да, как в прошлом годом, если расценивать кроликов в течение трех лет, которых я здесь дружу, Первый был косяк, это мороза зимой, потом миксоматоз также, потому что на улице практически невозможно было бороться с комарами. Даже вакцина не помогала, может плохо хранил ее, ну вот уже, посмотрите какой зараза. Второй год помещение, грубо говоря, это вздутие, нарушение пищеварения. Полы были не очень так сетка, а все, что не сетка, это какцидиоз, какцидиоз, какцидиоз, еще раз какцидиоз, потому что когда кроликов большое количество, чистить их практически нормально, адекватно, постоянно очень сложно. В этом году что у меня? А в этом году вроде бы должно было быть все окей, okay, но, но так как в помещении всегда здесь адекватно тепло, они плохо идут в случку. Нету этих вот скачков, как это, напряжение, то есть холодно-тепло или тепло-холодно, организм был бы под стрессом, и они лучше были бы еще, в случку. А так, стресса для организма нету. Самцы сидят у меня в конце, они плохо слышат запахи их и жиреют, очень быстро жареют Поэтому вот насчет случек очень-очень плохо. Мамки есть, а вот почему-то покрытий нету. Дальше. На этой сетке 16 на 48 есть вывихи. Редко, но процента 3 считайте, что из 100 кроликов 3 у вас будут калеченные. Потому что если кого-то ты достаешь, э ноготь застревает здесь. Ты его тянешь и ломаешь ему пальчик. Смотрите. Так, паскудина, ты мне сегодня идешь на убой. Если. Так, еще. Если на убой кролик идет в эти сутки, то поднимаем его за уши. Здесь мы не беремся, потому что здесь получится гематома. Может и не получится, но если вы сильно схватите, будет гематома. Поэтому если на убой кролика можно брать за уши. Если вы держите и как бы, ну, поэтому только. Вот сюда, ходи хороший, ходи хороший. Вот так. О! Во серебрях молоденькая да молоденькая короткие ушки маленькая мордочка тонкие лапы хорошая пушеная серебро ну вот она же житейская наша жизнь свинку ждем курки плохо несутся пускай утепленное помещение но все равно плохо несутся кролики вроде бы есть хотелось бы больше ну заново же продажи не очень сейчас к новому году бы вроде бы заказывали так у меня даже штук уже и бить нету поэтому разбогатеть деревни это очень очень очень сложно все друзья всем счастья здоровья семейного благополучия что я хотел в данном видео вам показать да ничего просто нашу семейную обыкновенную жизнь все друзья всем пока все ну, друзья пришли мы в наш дом культуры деревенский сельские ну а для чего мы сюда пришли сейчас увидите и семьи собрались смотрите Но у нас цена людей еще маловая правда а видеть